Нет, я... Кто я слушаю? Надеюсь, вы охраны подписывали. Ведь меня тут не было всего порой бы Не не путь, не я думаю, что это здорово. Вот, вот, Моя свою отсюда. Вот тебе старый. Обратно я машу. Я подседа сам пока готовил свою. Bye bye. Я же где-то вдалеке вижу там человка. Видишь что там в усах у него? Ну ка, верни. Это мой цветок. Жизнь в розовых очках не убьет больше пыльца. Пусть расплывает человка. Дешевон, дешевон, дешевон. Думаю, он дежилл ооооооооо放 or зайди в минус! Я ивны нанесения! А то и студентик в комарте facing waves!!are alerted over the video! Streep!! Стихисую по кон� Patriarchesis 2ndf百kруз Коррег podia за Где спортсivel!ion! Nightcraft module cetab Cause Paulusts! Я начинал даже без камеры.